Похоже, что это противостояние никогда не закончится. Одни говорят, что эмулятор это читы, другие говорят, что планшет это имба, а третьи держатся за голову, играют два пальца на мобилке, не понимая, как можно противостоять планшетам и эмулям. Давайте попробуем докопаться до истины, поэтому. Мужские мужчины! Итак, торопиться нам особо некуда, да это и не нужно в таких вопросах. Поэтому давайте поразмышляем. Чтобы делать какие-то сравнения предметов, неплохо было бы их иметь в наличии. Это логично. Но в нашем конкретном случае я столкнулся с кое-какими заминками. Поэтому анализировать некоторые аспекты я буду по общеизвестным фактам. Давайте начнем с эмулятора. Многие очень сильно агрятся на людей, играющих через него. Я думаю, для начала нужно узнать парочку фактов об эмуле. Официальный эмулятор называется Game Loop и он эмулирует в нашем случае платформу Android. И если что на их официальном сайте это указано, у меня был опыт использования эмулятора, когда у меня не было карты захвата я пару раз проводил стримы играя через него, точнее как играя, я просто в спектрах сидел и чат читал, после покупки карты захвата я его удалил и специально для этого кинофильма я его вновь скачал, но перед этим решил чекать комментарии про этот эмуль, причем я я чекал комментарии на разных ресурсах и ситуация везде была похожая. Если тезисно, то эмуль дерьмо из-за того, что лагает и в некоторых случаях не работает. Я решил зайти в эмуль и не смог залогиниться в своем аккаунте. Просто потому что белый экран и все. Через гости я не стал залетать, потому что новый аккаунт мне ни к чему. Думаю, эту проблему скоро исправят, но все равно осадочек остался. Если поговорить про отношения эмуляторов и сотиков, то тут все более-менее определено. Если вы с эмулятора захотите покатать в рейтинг, то скорее всего вам придется ждать овер до хрена времени или же просто вы не найдете карточку, Потому что, как нам всем говорят, у эмуляторов отдельные лобби и сервера для поединков. То есть, к примеру, если вы играете с мобилы, а ваш товарищ с эмуля, то все равно вы полетите в лобби к эмуляторам. Но знаете, мужики, это на самом деле не столько 100% информация, потому что только одним разработчикам известно, как работает подбор и распределение игроков. К слову, я недавно узнал, что в лобби сотиков классической королевской битвы может спокойно залететь и если у него пати из тех же сотиков. Некоторые сейчас могут поднять волну негодования, мол, чё за дела, а как так? Они играют с компам и а с телефонов. Погодите, раньше времени не поджигайте, сейчас кое-что проясним. Например, что балдежный мужик Микос у себя на канале мутит балдежный интерактив и всячески поддерживает своих подписчиков. Например, он рандомайзом выбирает братишку и апгрейдит ему аккаунт на CP-шке и скупает все приколюхи, которые захочет победитель. Сейчас там движуха будет мутиться на 10 тысяч сипи в одни руки. В общем, та еще имба. Обязательно участвуй в этом ивенте, а ссылочку, как обычно, ты сможешь найти в описании. Итак, мы выяснили, что эмуль имеет кое-какие проблемы в плане оптимизации и стабильности. Но есть одна очень интересная фича, благодаря которой эмули проигрывают мобилкам и планшетам. И это автонаводка. Можно привести, в пример, Warzone, где сражаются консольщики и ПКшники. У первых просто волшебный магнит на модельке, а вот парни с мышками и клавами должны внимательно подходить к этому вопросу. У нас же в мобильной колде магнит работает тоже неплохо, можно по-разному к нему относиться. Я сначала считал, что это плохо и лучше отключать автонаводку. Но потом понял, что смысл ее порубать, когда против тебя будет играть чувак с ней. Да и в принципе, зачем ее оффать, когда это предусмотрено игрой. Магнит это неплохо, как мне кажется. Тем более мы знаем, что не все играют в 3 или 4 пальца. Для ребят, играющих в 2 пальца, это просто без преувеличения спасательный круг. Я думаю, разрабы эмулятора тоже понимают этот прикол и поэтому там такого чувака нет, учитывая все минусы и особенности эмулятора, странно наблюдать сообщения про то, что это читерная тема и то, что это имбинь. Давайте теперь поговорим про девайс, который действительно профитно использовать это планшеты. Все мы помним официальный чемпионат мира по колдушке, который проходил недавно, и самым главным его запретом было табу на планшеты, а абсолютно все участники играли с сотиками. Кто бы что ни говорил, но планшеты имеют преимущество в обзоре и, в самом главном, в управлении. Можете хоть в 10 пальцев играть, ну или в 5 или 6, как это делают некоторые обладатели планшетов. На сотике проблематично будет играть в 5 или 6 пальцев, да и в принципе это уже лишнее. 4 самое то, чтобы показывать какие-либо результаты. К тому же хочу немного пованговать и предрекаю, что с выходом второго сезона образуется дисбаланс, просто потому что нам откроют 120 Гц. Следовательно, обладатели средненьких планшетов смогут вытворять приколдесы в рейтинге с чисто кадров 120 единиц пока простые работяги дай бог в 40 или 50 fps гоняют я думаю не стоит более подробно останавливаться на том что в соревновательных шутерах fps играет немаловажную роль конечно стоит сказать что все больше появляется телефонов с поддержкой такой хорошей герцовки например сотик от Sony, которые рекламили активно в чемпионате оглядываясь назад на все вышеперечисленное у кого-то могут появиться мысли о покупке планшета ну или сотика с хорошей герцовкой я вот как считаю, мужики. На любом устройстве можно показывать хорошие результаты. Главное это практика. Понятное дело, если телефон будет мега грустным, который может взорваться от хранения 5 смс, то тут ничего не попишешь и мало что сделаешь. Если бы мне задали вопрос, мол, Огнян, чтобы ты выбрал эмуль, планшет или телефон, то я бы остановился на сотике в 120 герц, потому что к сотикам я уже привык. Но это не означает, что планшет или эмуля это плохо. Мы играем для получения удовольствия и просто почилить. И тут устройства для достижения этого результата у всех будут разные. Не нужно катить баллоны на кого-то, все в наших руках. Выбирайте то, что вам нравится, и не слушайте пустые пуки в вашу сторону. Играйте как хочется и с чем хочется. Кстати, брата-брат, черканье в комментариях, что бы ты выбрал, телефон, планшет или эмулятор. А главное, донеси свою мысль. Почему? Не забудь зашибалочку лакича организовать, да и лайтовость заслушай немножко. Погнали. Кто-то с эмулятора играет, кто-то на планшете восемь пальцев унижает. Ну а я в четыре пальца слуку садаю Поеблудный чей-то сын На последние бабосы взял да и купил Планшет и телефон Чтобы максимальный был графон Играет Кто-то на планшете Восемь пальцев унижает Ну а я в четыре пальца С локуса даю Поеблудный чей-то сын На последние бабосы Взял, да и купил Планшет и телефон Чтобы максимальный был Последние бабосы взял, да и купил Планшет и телефон, чтобы максимальный был графон